Землю! Отзыв похороны детей. Господние объятные силы, чтоб слиго земли убрать черную тень, за мирное небо, за слезы людские, за светлую вер людей Новый день, пусть даст нам Господне объятные силы, чтоб